Аннотация. «Озазрение» а — книга Сергея Степанова с названием, за которым угадывается, и дар озарения, и особый угол зрения поэта на мир, и призыв к совестливости, ведь без нее нет, подлинной личности. Лиричный голос поэта, обращен к современнику, человеку думающему, восприимчивому к событиям, отзывчивому к добру, деятельному, устремленному в будущее. «Озазрение» а — книга, одарованная Богом, озаренности человеческого сердца, о поэтическом зрении, открывающем взгляду, сокровенное, о том, что находится как бы, за, зрением, границами, постижимого человеком. Озарение, некий взыскуемый смысл. Он являет себя, без подготовки, без репетиции. Духовное зрение поэта направлено на поиск нужного, слова. И слова, словно становятся, нравственно зрячими. Книга Сергея Степанова «О зазрении". Поэзия как озарение, истинной. Приятного прослушивания. Время бодяжить, бродяжить, бражничать. Всем, кто обеспечен, честь и почет, Незачем биться об стену, важничать. Чет или нечет, все один черт. Мечется челить, годен, не годен быть в батраках у чужих надежд, пыжится жадность в солнечный полдень, ночь ждет в объятия без одежд. Но обнаженные души хрупки, бьются об скалы до мелких брызг волны, несущие хлипкие шлюпки, чуть зазевался, и счастье вдрызг, тычет в смартфоны чертова племя, точат балясы, вража, чат, за разговорами трачено время, айда бродяжить, бражничать. Жизнь растрачена в дикой стране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 Как не бейся, чьи-то лица, распознать ли в странных масках. Черкани, что нынче снится, и отправь в пустыню Наска. В окна ветер бьет упруга, и прохожих гонит в спину. Черкани строку для друга, что в пустыне Наска сгинул. Посреди пустыни Наска вихрь сметает чьи-то тени. Приросла, не скинуть, маска настроений, трений, терний Черкани, сражения близкиль. Кровь из ран в них льет, как краска. И тот час сожги записки. Пепел шли в пустыню Наска. Если ты не знаешь, нынче август,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 и дожди. Они давным-давно поспели, жмут ходка. жди, прольются. Смоют сны и чувства, тревожат дробью тишину. Довериться дождям искусство, прыжок во тьму. А, впрочем, спи без пробуждений. Дожди окраины пройдут что им век смут и противлений, вдох-выдох, вздох, посильный труд. Под дых ударит вдруг виденья, ты вновь рожден, блеск молний, гром. Все — ложь. Очнись, и где мгновение? Дождь, шелест крон.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 И однажды, в ночи, обернешься в прах. Встал вокзал. Не ходят поезда. В ночь, луна гуляет по вагонам, будто ждет, чтоб ей Господь воздал, за езду по звездным перегонам. Перекрыты все пути назад. Чать вперед, ни карт, ни машиниста. На разъезде, одичалый сад, тянет кроны к звездам колким, мглистым. Как беззвучно нынче тишина. Солнце встанет, птичий гам взорвется. Поезда стоят. И чья вина, что былое в сердце, не вернется.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 Одиночество Вечер Печаль бродит в доме Скрипят половицы Нет ни сна, ни чернил, ни меча Распроститься с жилицей Ветер мрачные тучи примчал Лица в памяти кружат, как птицы.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 Если в лес, в болото быта, то не просто ощущать себя живым под толщей муте. Кто мутирует, отличен мимикрией. Зеленеет в злобе на никчемной ветве. Если встретите в раю Христа с Марией, передайте им сердечные приветы. Пусть нашлют ветра, что выметут все ссоры прояснятся мысли, речи, станут внятны. И забудется, как ссорили всех споры, отчего в душе раздрай, на солнце, пятна. Умиротворение. О, миров творение! Приложить бы, рвение, да небесный дар. Умонастроение, о, миров, строение! Вечное борение, взмет, бросок, удар. Смиренно, дух свой, вверь, аскезе. Открыта варежка, закрой. Кто знает фрески, Веронезе? утратил благостный покой, кто вызнал брежневский застой, зубровку, сельди в майонезе, уходит в старости в запой и видит мир в ином разрезе. Иллюзии в антогенезе уводят душу за собой туда, где фрески Веронезе даруют благостный покой и сердцу толку нет, в аскезе, когда крадется взгляд за той, что, бедра выкатив в разрезе, покачивает красотой. Березы плещут крыльями ветвей, вдаль провожают суетных прохожих, чьи души. Так разительно похоже, одни других темнее ли, светлей. Закат вот-вот, сожжет весь керосин. Когда твой миг, то ведомо, лишь Богу. Всех примирит, всех примет к сроку, синь, что с тихим стоном льется на дорогу. Пробежал про Катеньку, говор по долине, мол, под платьем Катеньки, две тугие дыни, мол, под платьем Катеньки, две медовых груши, талия, у Катеньки, не найдете ужа, мол, под платьем Катеньки, намекнуть вам, да? есть. Под платьем, Катеньки, чудные места. На очах, две сургучных печати. Кульминация, вычурной прозы. На устах, горький привкус, печали. В вазе, сохнут забытые розы чей-то шепот стих у изголовья кто-то вносит иконки и свечи то ли чудится что слышу зов я то ли стонет метель в зимний вечер Тихие зори в моей сторонке а когда-то в иной дали Были буйны они, и звонки. Догорели в костре, угли. Отшумели березы в грозы. Ветви голы, зло колют взор. Наползают, сухие слезы, как туманы, на косогор. храме печали, рухнули стены. И Афродита, встала из пены без пеньевара, и с сигаретой. Кто ты такая? Зови меня, Гретой. Грета согрета гранатовым соком, с каплей текилы. Неспослано Богом мне вытешение. Чудные встречи часто случайны, в ноябрьский вечер радость, и муки, разлуки и ссоры, ревность, молчание и разговоры, жадные ласки, холодные взоры. Месяц на плечи набросил узоры голых ветвей. Ветер бьется в окне. Мечется сердце в неясном огне. Полно, уймись, долог сон в ноябре. Грета исчезла, в предутренней мгле. Верность в любви, выйдет боком. Тонут надежды в вине. Ворону с выбитым оком, дружба уже не в цене. Некогда думать о главном. Вновь семафорит смартфон. Ужас, засел в богоравном. Жизнь, затяжной марафон. Фары созвездий, не гаснут, пробки на Млечном Пути. Все дерзновения напрасны. Но от себя, не уйти. Напрочь, забыты, чернила лишь виртуальные стихи. Черный араб в пойме Нила молит простить за грехи. Сорока то трещит, то лает, тревожа, сон, осенних ив. Тих ветерок едва ласкает. Водя в молитвенный наив, чуть плещет синева, а рая нашептывает без конца. Как будто кто-то умирает без слез, без стона, без венца. Что в белой черствый пирожок не поминайте лихом, братцы. Жаль, что хорон пирогу жёг. В брод через стикс не перебраться. Хрясть и разбитый вдрызг мечты. Надежды маленький оркестрик замолк, Пока точил меч, ты Отреял гордый буревестник. Жми! Дон Кихот, в любви ли счастье. Ждут крылья мельницы, броска. Декабрь. Русь. Стылая ненасти. Неукротимая тоска. Дорогие друзья, вы прослушали начальный фрагмент книги Сергея Степанова «О зазрении". В полном объеме, издание опубликовано для чтения, в электронном формате. Сергей Степанов, книга «О издано издана, декабрь 2020 года. Вы прослушали фонограмму, созданную при участии автора книги, поэта Сергея Степанова. Копирование, воспроизведение, переработка и иное использование данной фонограммы или любой ее части без согласия правообладателей является незаконным и влечет гражданскую, административную и уголовную ответственность в соответствии с нормами законодательства. Все права защищены.